В сегменте рынка недвижимости есть свои нюансы, которые нужно иметь. Есть связи, которыми нужно обладать, чтобы решить возникающие вопросы. Большинство риэлторов в нашем городе продают квартиры, поскольку это самый крупный с точки зрения количества... Да, так и есть. Для этого должно хватать накопленных связей, знаний рынка. Но скажу больше, некоторые помещения намеренно реализуются без рекламы. Такое пожелание бывает у собственников. Не хотят афишировать, что продают. При строительстве инженеры не приняли в расчет вес содержащихся в нем книг. Реклама в релтосковетнике. Продажа коммерческих площадей в Никитинбург. Шопинг-центр Кристал. Торговые центры Марса Родонитовый буденный. Широкий ассортимент готовых магазинов. Признанный лидер на рынке коммерческой недвижимости, агентство недвижимости Белый дом. Телефон 213-54 77. Кому отличный ремонт? Именно так называется следующая рубрика в нашей программе. Я думаю, ответ очевиден. Всем. Но если вы обратитесь к нам в редакцию по телефону 262-56-51, то вы сами сможете стать ее участником. А в вашей квартире будет сделан отличный ремонт. Сегодня мы находимся в новостройке города в Екатеринбурга. Здесь живет счастливый обладатель новой квартиры. Сейчас пока... Ничего нет, она эта пустая, она подготовительная работает. На каком этапе и что здесь будет в дальнейшем, нам расскажет Николай. Добрый день. Николай, давайте узнаем, сколько, сколько комнат, и что мы будем в дальнейшем планировать. Это комнатная квартира, 80 квадратных метров, Здесь будет находиться гостиная, где не находится спальня. Это два санузла, комнатная и детская. Сегодня мы вам покажем, как что стены, меняется с тем, начнем с детской. Сколько ты можешь быть вс ⁇ освобождаемся от которого бы будет иметь налоговый вычет 1 миллион рублей. Таким образом, если мы владеем квартирой, которая стоит 4 миллиона рублей, владений меньше, чем лет на владину в 4, то каждый из собственников имеет налоговый вычет 1 миллион рублей. Продаем по полной стоимости за 4 миллиона и не платим не копируем. Если продаю за 5 миллионов, тогда есть миллионы, 13 процентов, а то и не получается, что владеть сейчас сообщением жилья удобнее и выгоднее. Конечно, удобнее и выгоднее, потому что мы с вами понимаем, мы часто говорим в ваших программах о том, что э, ипотека сейчас очень выдает в том рынке. И э, когда люди стараются доменить стоимость в договоре, он не желая как бы платить налоги, это не очень выгодно, потому что все ипотечные покупатели отказываются, покупать сути, это квартиры в банке, не разрешают. Э, многие покупатели не покупать в потому что уже грамотные смотрят ну, какие-то разъяснения, потому что это не совсем как бы, правильно, не совсем корректно, не совсем. 1 ноября, Тогда все будет по Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо вам, Пополович. Напомню, что на вопрос нашего телезрителя отвечал специальный эксперт и генеральный директор агентства недвижимости Александр Сергеевич Дмитриев. Кстати, для подготовки к завоеванию Казанского ханства Иван Грозный провел уникальную военную операцию, перенеся деревянный Кремль. Крепость разобрали в городе Мышкине рядом с Угличем, пометили каждое бревно, плавили по Волге и выловили около устья реки Свияги, где заняли позиции русские войска. За 24 дня 75 тысяч человек собрали из тех бревен крепость, сравнимую с московским Кремлем. Она получила название свияжков и стала пландармом для взятия Казани. Реклама в Ковестнике. Профессиональный эксперт по недвижимости программы «Риэлторский». Вестник – агентство недвижимости «Идеал». Обратившись за покупкой в агентство недвижимости «Идеал», вы снизите ваши риски в несколько раз. «Идеал» специализируется на проверке документов при приобретении квартир. Благодаря высокой квалификации сотрудников агентства, мощной рекламе, ваша квартира может быть трудно более выгодно. Телефон 2222-184. Настоящие поселки растут в окрестностях Екатеринбурга, и это говорит о том, что этот сегмент рынка недвижимости сейчас востребован. Следующий сюжет посвящен тем, кто собирается перебраться из квартиры в собственное загородное жилье. Процесс выбора загородной недвижимости довольно сложен и требует детального анализа. Нужно понимать, что загородная недвижимость это не просто дом, это стиль жизни, воплощение мечты. Каждый объект на рынке имеет недостатки и преимущества. Предложений на рынке загородки достаточно. Также появляются и новые возможности для приобретения земли или коттеджа. Чем больше рынок развивается, тем более в нашем регионе, но рынок загородных и нижних стоящих в таком зачаточном состоянии, как, скажем, начинают развиваться. Поэтому в связи с вкусу а также возможность поэтапного финансирования при этом решаясь на строительство дома не стоит рассчитывать на легкий и быстрый результат на практике возведение дома своими силами может оказаться покупателю даже дороже чем покупка готового дома стоимость строительных материалов для частников и для организации сильно различается строительные компании получают большие скидки у поставщиков но в любом случае инвестиции в загородную недвижимость можно рассматривать как приумножение вашего капитала было открыто 30 тысяч за квадратный метр. Сейчас у нас в года увеличение 15 тысяч рублей за квадратный метр. Тем более, если входить в строящийся поселок, соответственно, после включения его строительства, за квадратный метр увеличивается в два раза. Соответственно, мы сейчас застроены в коттеджные поселке, где цена доходит за 84 тысяч рублей за квадратный метр. При выборе объектов недвижимости следует ответственно отнестись к выбору компании-застройщика. Большое внимание стоит уделить изучению документов, материалам, используемым в строительстве, срокам готовности дома и освоенности территории. Кстати, если вы пропустили что-то важное или не успели, на начало смотрите нас в интернете. Адрес сайта www.renaldefitv.ru А пока вы ищите нас во всемирной паутине реклама в нашей программе. Уникальный живой загородный комплекс Шервуд Парк. Шерлуд Парк. Будущее рядом. Шерлуд Парк. Жизнь в удовольствии. Телефон 209-333. Вот Цировое телевидение представляет офис продаж в Успенском на Вайнера 10 в самом центре Екатеринбурга. Приставки, антенны, спутниковые комплекты, дополнительные телеканалы. 22 канала в Екатеринбурге. Без камеры без тарелок на круносную антенну. 16 каналов 47 городах области. цифровое телевидение в торговом центре Успенский. Вайнера 10-4. Покупай в Успенском, смотри где угодно. Молл, Шекернгстандарт Кристал, торговые центры Марс, Родонитовый, Будённый, широкий ассортимент готовых магазинов, признанный лидер на рынке коммерческой недвижимости Агентство недвижимости Белый дом. Телефон 213 54 77. А вы умеете ловить скидки? Оказывается, этому очень просто научиться. Симчистки из Нидерландов. Каждую неделю огромная скидка только на дел круги симчистки. Главное поймать нужный. приехать к день. Но я же прощаюсь с вами. Надо вам скорейшего новоселья. Пока. И вы смотрите программу «Банковский счет. История о том, как правильно обращаться с деньгами». Прежде чем начнем на том, смотреть нашу программу, можно в интернете на сайте резонанс-дефис.тв.ру. А также постоянную трансляцию ведет интернет-канал РИКИКБ.ру. Телефон нашей редакции, 262-5651. 56 51 на тот случай. Если у вас появится желание высказать свое мнение по поводу увиденного или предложить свою тему для наших материалов. А в начале программы обсуждаем яркие и актуальные явления политики и экономики в области с гостем нашей программы, первым вице-президентом областного союза малого и среднего бизнеса Владимиром Щуковичем. Самая обсуждаемая тема дня Украина. Как по-вашему могут в ближайшее время развиваться события? Сейчас только ленивно говорить э, об Украине в Крыме, ну, это и хорошо. У меня сейчас на неравнодушно с нашими братьями, которым по жизни много столетий шли. Я думаю, никаких правительных событий мне не предстоит. Почему? Потому что в ну, с вопрос, как мне кажется, у был решен. что же касается остальной Украины, ну, все-таки я думаю, там э, бандеровцы, плюс э, скажу свое слово а это особо будет риски но случая, потому что там прибудет участие, кто принимает участка наемные ну, частные войска, допустим, такие частные реальные за границей Америки, особенно в других странах. Это типа наших чертов, которые продаются свои солдаты, это как бы. А, поэтому воевать в Украине никто, наша страна, естественно, не будет, Европа. Я имею в виду, унижение, якобы правительство. Глава да, уголовных, да, да. сказал, что они тоже Что касается Европы, я считаю, серьезно в расчете понимать, что а я хочу. Потому что она нашу... Вот, на нашу... На нашу... Нашу... Нашу... Нашу.. Нашу... Нашу... африканцев, Нашу... Нашу... Нашу.. Нашу.. Нашу... Нашу... Нашу... на, 6, э, на, 6, э, на 6, Комида, То есть Европа уже. В России Азербайджан, Кипр, один человек, на а у приезжающих мигрантов 5, 6, 7, 8, 10, вот эти все приезжие мигранты, по более того, они определяются именно не которые дети для местного населения, коренного населения. Это Европа и Киев, это самая большая территория в Европе, это в Украине, 45 лет по То есть, вот так вот с Европой, такие отношения, я не думаю, что мы того, санкции, потому санкции, не что-то, не пропросят а люди не видели что А сейчас что в Это не Не Они как они говорят, страны третьего мира, Что это за страны мира? Китай. Это Сингапур и вот такими технологиями сумасшедшим, в общем, в этом увидели. Таилан. Это Северная Корея, Это другие страны, да, в недалеком будущем. В будет. такое, Где не трясется, где пить ничего нет. Вот. И те страны, которые, которые, которые, которые производства, в недалеком будущем... Будут выпускать свои бренды. Они свои бренды уже сейчас выпускают. Такие, которые во всеми китайцы, фанатники, даже понимаете. И они уже денег не будут. То есть они решатся в они Ну, браки, между браками, они признали в 14 странах порядка 50, трарьевого, 50, трарьевого, 50 40 браков. И в 14 признали иборкового. Все, Кроме того, я думаю, очень серьезно, как на международном уровне, так и э, что страна повысится рейтинг, при всем, при всех этих угрозах, а, у ну, меня, 1545 годов, при Мы действие, слышали, может быть, это Сейчас на короткий блок рекламы, а после небольшой урок, повышающий финансовую грамотность. Больше Шесть да. магазинов открытны. Более 20 магазинов по всему городу. Левно <соцентр> повышает не купить. Почему? Молока захотела. Пожалуйста. Мясной номер пять. Гурманы давить. Товар свой, на спирфиз не цены ниже. А вы умеете ловить скидки? Оказывается, это не очень просто научиться. В химчистке, мистер Ландри. Каждую неделю огромная скидка только на две услуги химчистки. Главное поймать нужные. Очень. Да силовит скидки. больше на сайте Landry.ru Купилин Наше лучшее творение. От 777 тысяч рублей. Антонный бригад 27. Телефон 34-43-200. Цифровое телевидение представляет офис продаж в Успенском на Вайнера 10 в самом центре Екатеринбурга. представьте антенны, спутниковые комплексы, дополнительные телеканалы. 22 канала в Екатеринбурге, без кабеля, без тарелок, на комнатную антенну. 16 каналов в 47 городах области. Цифровое телевидение в торговом центре Успенский. Ваннера 10, 4 этаж. Покупай в Успенском, смотри где угодно. Компания «Дипсилинг» представляет. Широкий выбор цветов и поток. Экологически чистые материалы. Изготовление и монтаж за три дня. 222 2069 Предпринимательство глазами еще одного представителя, совета малого и среднего бизнеса, Людмилы Ворачиной. Как вообще сейчас живет малый и средний бизнес, да, я могу сказать, что малый и средний бизнес в Свердловской области сейчас живет не так уж плохо, как это было ранее. Если вспомнить сначала три когда только начиналась развитие кооперации в нашей стране, то это были, наверное, одни из самых жестких и самых страшных времен. Потому что был визит и визит и визит, Был очень сильно криминозирован малый бизнес. Тебя могли твой бизнес забрать, у тебя могли твое предприятие раздарить. Ты вынужден был платить каким-то непонятным криминальным структурам деньги неизвестно за что. Сейчас ситуация в стране в целом, в Сигурской области, совершенно другая. Сейчас правительство ну, не только приняло законы, которые минимизировали всевозможные вот эти вот вопросы. Открыть предприятие можно в течение недели, закрыть предприятие в течение недели можно. Налогообложение в нашей стране не самое худшее, если сравнить, допустим, с той же самой Европой, то предприниматели у нас могут быть даже еще и в лучших условиях находятся. Что касается вопросов поддержки со стороны государства, то я могу сказать, что, например, в этом году правительство Российской Федерации выделяет 21 миллиард рублей на поддержку малого бизнеса и на развитие инфраструктуры. Что касается Кировской области, то у нас уже много лет существует поддержка через областную фонд поддержки предпринимателей. Например, в прошлом году больше 10 тысяч малых предпринимателей получили поддержку в виде пуссидии, в виде льгот, в виде всевозможных других инструментов, которые были применены. И если говорить, насколько эффективна эта поддержка, то я могу сказать, что, например, 26, ну, примерно 2600 рабочих мест было организовано начинающими предпринимателями, те, кто получили субсидии на открытие своего собственного дела. И более трех миллионов рублей поступило в бюджеты областные и городские, муниципальные, в виде налогов вот, от этих предпринимателей. А если а по статистикам, да, скажем да, так, да, вот в динамике, да. Сколько раньше людей приходили в Библии? Мало, две, И сколько сейчас у нас последние страны? Сколько новых предприятий открытых? процентов? Ну, я вам сейчас не скажу в процедном соотношении. Я вам хочу сказать только, что по статистике вообще только три предприятия из десяти открытых в течение десяти лет выживают. Мы не все готовы к сложностям и реалиям, с которыми они сталкиваются в жизни, рентабельность очень низкая, кто-то просто не готов к тому, что необходимо работать каждый день, кто-то не готов к тому, что необходимо оплачивать там, аренду, оборудование с еще что-то делать. То есть многие люди приходят в бизнес, в малый бизнес у меня что это так просто и замечательно. У нас и Сырговский областной фонд поддержки предпринимателей, и в Екатеринбурге есть Екатеринбургский центр поддержки предпринимателей. Они оказывают такой вид услуг, как бесплатное обучение. Это обучение и начинающим предпринимателям, и это обучение тех людей, которые уже занимаются бизнесом. Но тем не менее у них есть вопросы, связанные там, с правовыми какими-то делами, связанные с или еще с чем-то. И абсолютно бесплатно это обучение проводится, а также есть бесплатные консультации, когда можно прийти, посоветоваться, там, не знаю, показать и тот же самый бизнес-план. Все время говорим о дотации, ну и да, каких-то вот поддержки финансовой. Имеет смысл, наверное, объяснить, насколько реально ее получить. Что нужно для этого сделать, молодому предпринимателю, для того, чтобы получить деньги из этого? Если говорить, э, ну если говорить да? про молодого предпринимателя, то есть программа